приветствую вас, на И мы продолжаем играть Геностигма. Сегодня у нас, как знаете, челлендж. <связать> Пройти и без фейлов. Что, начнем? насекаем время. А темно-сахай, сахай, сахай, сахай, сахай, сахай, сахай, сахай, сахай, Ну Давай. Оба смотрите. А, в каком-то ну, реальности? Давай нажму на бац и других. всяких слушателях. Ну, так, когда я им затонулся, почему именно здесь парк? Ну, я думаю, это должно быть, конечно знаешь. О, это имеет смысл. Да видите, русификатор скачал на GeneStick. Можно было все понять, нет. Стоп, стой, не двигаться! Ну-ка, стой, мы ты... Ты можешь идти. Я <реку> <реку> вообще нет. Надо получить посылочку. Не списывается. Мы же проверим в контор. Развентатель. Что? Да-да, конечно, мы проверим. Я имею в виду. Если бы не провод, я потерял работу, я не хочу терять работу. Увидимся. Может Можете. Думаю, это здесь хорошо запасе. Опа. Смысл себе. Пробуем. Вот этот. Дверь. бывает И теперь типа по тебе. Угу. Вс. Это ты не Я видео записываю. Так. Походу, сейчас будет. Надо мы идем м до биофайла. У нас телефон. 9 сентября 250 круглым спуском. Отведи, Хорошо. в шаг мы взяли в конце концов, чтобы Я не знаю, что Хотя, что это так, в мешок, в банк. Я знаю. не очевидно. Или это очевидно? что не в Ты же чего ж прищете? Поцедимый уже. Вот это вот Получай. Хотя мешок, еще потом прятались под собой. Да, ну, но одна вещь что не меня. Тем более мы снаделись прятались с мышкой тогда. Вот да, снова уйдет дороже мешка. Что? Если бы у него то не смог бы завязать. Просто ты ушел Ну тогда как это? Как он сделал? Все просто. Он не делал. Чего? Что ты такой, как ловишь? Когда мы ушли в не баналось в том мешке. Ну, туда засунули. Что? Как неплохо типа, избили. Они смешки, без, ос... без сознания. Это абсурд. Видите, пытался из пальца от тела. Типа, он остался после девушки, потому что л ⁇ ба ключи бара. И Я его Но зачем мы Чтобы из от тела? Рубанк, ну, не рискован. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, его ну, Позвонил позитивного генри сигмона не ну, как Да все хотели. Почему <связываю> <связываю> Все до концовка. Не забывайте. И... Лом. ой что? Все. Ребят. 6 минут блин мало давайте ребят знаете что у вас будет три попытки да попытки будет честнее Но когда мы проиграем то мы начинаем заново ну эту, эту концовку снимаете вот первая попытка уже страчена жалко дать ладно так, он Во! Почему ты жмякать, жмякать, жмякаем? Что Нормально. <coughs> Ох, боится. Все. И <смех> всего лишь одну попытку потратили. Жалко, конечно, но мы прошли. Чудо-сидешь? Эпизод два. Та же Я просто заворачиваю. выставку. Открыта. Да, спасибо. Да. Ворваться мы нравились. Здесь будет опасно. Это, это, это, это часто времени. Это очень временный зря. Да? Тут да, урам надо вроде бы. Да, нормально. Э, у нас нарушайте направлять в свинекковую секцию. Раз э, понял, готовимся к волкой связи. Вот так, шип. Спереди. Еще у нас вот это вот. Опс, мне тут твой опыт Ладно. Такая попытка тоже есть. Ничего. Я думаю, что выбирать просто. Здесь... Рок. это ранен, Ну успел подстрелить. все если мы будем то минус одна, одна, одна неудача будет у что -что у нас еще, еще в конце, так? Тело здесь, а вот здесь сначала. Вот что же подкрасть? А так, а наверное, ну, телепорт. Потому нет. Неразбрейте. Нам Да. Ладно. Вот он, приливщик. Пошел С а третьего этапа женщина заменить свои... Фл. Каждый там. Блин, Вот а, совсем ну, все тоже опять. Вы, как? Вы, ну, это, -то файл. Нет. И Не Отлично, сколько было? не, <свист> не бежал я выставка а я не успела. из центрахов �шем мой Возвращаюсь к этой работе Ох, извините, что возвращаюсь к этой работе Так, пойду вот, А, вот это, мне кажется что? Да, вот это вот он, вот, вот, вот, вот.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 ну, могу. Ну, поймайте. Стоит, у вас такой большой значит, они я тебе рассчитал. в стюрсе, вс ⁇ обвинение. Чего вы не от человек. окей, Странно, ну, uh, uh, yeah. Да, удачи. нет,